Всем большой привет! Мы сейчас приготовим блюдо, которое я с самого раннего детства кушаю. Это ajab sandali. хочу сразу сказать, что видов ajab сандали просто миллион. Кто-то готовит с мясом, кто-то готовит с картошкой. В моем понимании, это все-таки печеные овощи на гриле или на мангале и все. И немного зелени. В общем, сейчас я вам покажу свою версию ajab sandali. Мы ее очень часто делаем дома. Это реально вкусно, полезно и по летним. и зимой, когда мы это кушаем, ощущение, что мы где-то на шашлыках находимся. В общем, что нам понадобится? 1 килограмм болгарских перцев у меня разного цвета, 1 килограмм баклажанов. Смотрите, какая красота! Одна большая морковка, одна луковица, одна головка чеснока, полкилограмм томатов Из зелени у меня: кинза два пучка, немного петрушки. И немного базилика. И да, чуть не забыл, нам еще понадобится аджики, примерно 2 столовые ложки. Итак, самое долгое, что нам нужно приготовить, это болгарский перец. Нам нужно их запечь. Итак, берем фольгу. Берем немного тимьяна. Немного оливковое масло. Все хорошенько поперчи. Все хорошенько посолить. И завернем. И все делать те же самые движения с другими персами. И в фольгу же отправляем головку чеснока. Все то же самое. Поливаем оливковым маслом. Немного соли и перца. Все. Завернем в фольгу. И все, готово. И перекладываем этих красавиц на противень. И отправляем в заранее разогретую духовку при 200 градусах примерно на час. Тем временем, пока пекутся наши перцы, мы порежем соломкой наш баклажан. Далее посыпем наш баклажан крупной солью. И оставляем наш баклажан на час, чтобы ушла лишняя горечь. Далее почистим морковь и лук и порежем соломкой. Далее порежем томаты пополам А потом еще пополам И еще пополам Все перекладываем в контейнер Далее разбираем нашу зелень на листья Берем петрушку Обламываем стебель Это нам не нужно А это мы будем использовать в блюдо Далее хорошенько промоем нашу зелень, а потом обсушим ее. Зелень примерно у меня 150 граммов. И обсушиваем нашу зелень. Теперь берем нашу зелень и режем очень мелко. Итак, прошло час. Наши баклажаны отдали свой сок. Теперь перекладываем в другую миску. Вот сколько жидкости вышло. И обсушиваем наш баклажан салфеткой. Как мы обсушили наши баклажаны, начинаем их жарить. Берем примерно 500 миллиграммов подсолнечного масла. Нагреваем масло на очень сильном огне и обжариваем наши баклажаны. Обжариваем баклажаны на очень сильном огне примерно 2-3 минуты до золотистой корочки. Так как наши баклажаны обжарились, перекладываем на сито, чтобы. Ушла лишнее масло. Перси наши готовы. Посмотрите на это просто. О, ла, ла, ла, ла. Это щедро. просто. Давайте посмотрим на чеснок. Запах просто не передать. О -о -о -о. Теперь все это нам нужно очистить от кожуры. Сок из перца не выбрасываем, а добавляем в конце, когда блюдо уже будет готово. Теперь очищаем наши перцы от кожуры. Посмотрите просто, я сейчас вам покажу, как у нас внутри. Посмотрите просто на это запеченный чеснок просто смотрите выдавливаем все ребят, посмотрите просто на эту чесночную пасту Сапа просто не передать через камеру посмотрите на это Фажура просто снимается очень легко. Далее нарежем наш запеченный перец соломкой. Добавляем к баклажанам наш запеченный чеснок. Наши перцы. Уже хочется есть. Так, Берем кастрюлю большую. Выливаем немного оливкового масла. Примерно 2-3 столовые ложки. Обжариваем на среднем огне лук с морковью примерно 7-8 минут. Как наш лук с морковью обжарится, добавляем 2 столовые ложки анджики. Если у вас нет аджики, добавьте просто острый перчик. Добавляем аджику и жарим еще на среднем огне примерно минуту. Прошла минута и добавляем наши томаты. Сразу после того, как мы добавили томаты, добавляем наш бульон из перса и выпариваем. Доводим до кипения и варим на сильном огне примерно 5 минут. Итак, наш соус из лука, моркови и томатов приготовились. Теперь соединяем с баклажаном и перцем. Берем половник и добавляем сюда. Все. Посмотрите, какая красота. Добавляем сюда примерно два зубчика чеснока. Натираем его. Сюда же добавляем нашу зелень. Запах просто. Все хорошенько. Солю и перчим. Солю будьте осторожны, потому что мы баклажаны уже солили. Пробуйте. Всегда пробуйте. И все хорошенько перемешиваем. Посмотрите просто на это. Перекладываем все это чудо на тарелку. И добавим немного кедровых орехов Если у вас нет кедровых орехов Добавьте любые другие орехи Все, друзья, посмотрите, какое шикарное блюдо у нас получилось из самых простых и доступных ингредиентов. Я предлагаю вам попробовать это блюдо холодным. Оно более ароматное, более вкусное. Так что я прощаюсь с вами. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк под этим видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И нажмите на колокольчик, чтобы вовремя не пропустить наши видео. А на этом я все. Прощаюсь с вами. Приятного аппетита и до новых встреч. Пока.